Жду. Да, если у вас умные счетчики стоят, как происходит все это дело? Цены после того, как их поставили, повысились, понизились? Ну, а, потому что у нас в Италии есть такая фигня, что называется. боже, я не знаю, как это называется по-русски. Почти переводчик помощь. Так. Я не помню как это слово на русском ну назови по своим каком привык на, на итальянском угу. спекуляциона понятно так вот скажи Я мне помню. пожалуйста у вас угу. как у вас с ценами получилось после того как умные счетчики поставили они повысились понизились остались так сказать, тарь, э, так сказать, денег а больше, нет, меньше снимать. Ну конечно, повысились. То есть цены повысились за электричество. Да, да. Угу. Ну, за электричество, конечно, конечно. И за газ тоже. И за газ тоже. То есть везде, где умные счетчики стоят, там везде был повышение. Да, да, да, да. да. Угу. да ну да. вот. Нам это очень интересно знать, очень важно. Даже я бы сказал, что ты вполне бы пригодился бы для, так сказать, беседы в этом направлении. Вот да, да. Не, ну я потому что могу сказать, что типа нормально живу. А, но в Италии сейчас так... Как это без мандали? Ну, в Италии сейчас такой тренец. Вот. Понятно. Вот у нас э, приходят сюда люди с Европы. Есть кто-то, так сказать, ну, по-русски mm -hmm. разговаривает, все нормально и объясняет. И, и Герман... Ну ладно, mm -hmm. неважно откуда. Вот. Mm -hmm. И у них проблемы, по-любому у них проблемы. Да, они нормально жили до этого, так сказать, 22 -го года. Плохо или хорошо? Украинский вопрос их не касался постольку-поскольку. Говорить о том, что надо содержать Украину? Ну, говорить-то говорят, а, так сказать, раньше это их не касалось. Сейчас так или иначе проблемы увеличиваются. Плюс еще, если непосредственно -то во Франции mm -hmm. зимой, ну, скажем так, 10 месяцев назад бутылка подсолнечного масла стоила полтора евро. Вот, угу. то вот уже в мае месяце где-то нам было сказано, о том, что а вот сейчас такая же бутылка подсолнечного масла стоит 6 евро. Да я знаю, я знаю, я же здесь живу. Ну, то есть это не вранье, правильно? Да, да, да, да. Ну Тут вот, смотри, правильно. как хорошо у нас идет беседа. Вот. И ну, дальше могу сказать, те, которые говорят, например, э, ну в Европе сейчас все нормально, нету никакие у нас проблемы, это фигня, короче, потому что из-за этого, ну, потому что мы типа поддерживаем Украину, да, по-любому, uh -huh. и это нам стоит очень много денег, а, а из-за этого, короче, у нас все цены повышаются, и люди вообще сейчас просто... Вот я проговорил про пропаганду Вот она и есть, это пропаганда. есть Люди пропаганда. повышают тарифы, цены И они а -а -а. Считают, что на уши, что это виноват Путин Да, да, да ну типа Цены поднимаются, все говорят Ну это все за путь, а потому что он полна Украину А что мы поддерживаем Украину, это ничего так? Ну ладно угу. Ну вот видишь как разворачивают, Такие дела да -да -да. Ну откровенно выражаясь Вот у нас с 1 декабря э -э, В Российской Федерации Тоже тарифы и цены повысили Сейчас вот. Ну или как у нас в Европе, простите. Понимаю, Европе понимаю, понимаю. Но у нас постепенно не волнуйся. На, наши, так сказать, свое не упустят. Они же видят, какие там цены сладкие. И точно так да. же не, недополученную прибыль на Западе они начнут будут выкачивать ее с нас. Это. внутреннего рынка. Вот это вот и есть как раз пример, так сказать, взгляда, политэкономического взгляда на ситуацию. И ты сейчас, так или иначе, ты ее подтвердил, что этот взгляд правильный. Да, ну, давай так, давай так скажем, да. Да, он работает не только в России, и в Украине, mm -hmm. и у вас работает, и в Италии, и не только, в целом mm -hmm. вашем мире. Конечно, конечно, конечно, не, ну... ну, это понятно, ну, конечно, я повторяю, эм, из этого нет, сейчас в Италии люди вообще очень плохо живут, и мне это а. меня это просто бесит, потому что до этой войны всем, до, до 24 февраля всем было пофиг, короче, все хорошо жили. А когда, короче, вот эта фигня случилась, сейчас все плохо живут, потому что все цены под ним поднялись. Так что, а. не знаю, меня это бесит просто. Я вот раз... почему я об этом никогда не разговариваю. Понятно. Ну, мы на эту тему разговариваем. То есть у нас есть такое выражение. Это как бы, ну, пускает при увеличенной Но мы не занимаемся, не не занимаем позу страуса. Понимаешь это выражение, нет? Ну да, почти, короче, да, да. Вот плюс-минус. То есть мол, страус прячет голову в песок, когда появляется опасность. Да, да, да, да, да, я понял, я понял. Все, отлично. Слушай, да у нас даже у нас даже самое Позиции, получается, как бы, народно... народный взгляд получается одинаковый на ситуацию. Ну да. Да, да. Вот. Так вот. Так и получилось, короче, да. При... Причин всего этого мы видим, что причины это в капитализме. Че В вообще-то? Ну а как же? Ох. Ну, смотри, ну, я родился ну, в Советском ну, Союзе. Я работал в Советском Союзе. Когда промышленность ну, ну. работала, заводы работали, все. да дофига все было. В стране было все свое. Нам не нужны были, откровенно выражаясь, вот, основной массе народонаселения, не нужны были всякие да. шмотки, там я не знаю. Просто, как говорится, раскрутили всю эту моду, все эти там актеры, актрисочки всякие, которые на mm -hmm. ездили, ну и прочие, скажем так, выделенные, так, в кавычках люди вот они все это дело раскрутили и постепенно постепенно до да, клюнули потом перестройкой за пять лет так мозги промыли были так отформатировали что люди так сказать вообще никакой ориентации не имели у нас есть такое выражение потеряться в трех соснах и вот. Ну, вот такая ситуация была. И вот а, эта ситуация, по большому счету продолжается. И сейчас молодым людям точно такую же лапшу гонят на уши. Ну, это мой личный взгляд. Вот. Может быть, ну, вот, у Родиона, может быть, взгляд Короче, другой. Вот. Но если э, ты видишь что-то похожее у себя, пожалуйста, расскажи. Не, я могу сказать, что э, ну, русский коммунизм это одно. А то, что в Италии... Боже мой. Это не был коммунизм, это был какой-то трынец. Так что, ну, как типа русский коммунизм, то да, это круто было, конечно. Но мне, ну, те, все, которые жили типа в СССР, они, мне типа все рассказывали, что власти было вообще офигенно. Все было круто, все, все работали, короче. А, ну я не знаю, потому что вообще-то я молодой, я, так что я никогда не живу в СССР, и я не знаю на самом деле, как бы там жили, короче. Но вот так я могу сказать, что я типа не за капитализма, потому что мне капитализм вообще не нравится. Uh -huh. Но еще я не коммунизм. Ну не знаю, короче, какой моя ориентация, я еще должен это понять. Ну пока, так скажем по-современному, ты в оппозиции находишься к сегодняшнему... этому режиму, а как правильно, ну системе. Правильно, короче, да. Просто когда люди начинают говорить, что у нас капитализм неправильный в России, что у нас типа, чуть ли не феодализм, или еще какой-нибудь там, как его, и прочее, там много умных слов говорится, я сейчас не перечислять не буду, но практически они пытаются увести именно от самой сути, что капитализма здесь нет. Здесь есть что-то другое, а вот там вот на Западе, вот там настоящий, капитализм, где люди, которые хотят работать, они зарабатывают, они живут достойно, никаких проблем, у них, появится полный дом, полная чаша, так сказать, все, что хочешь, есть на наличие без проблем. Прости, прости, но в России еще какой капитализм? Сейчас, на данный момент, в России еще какой капитализм? Капитализм? И на, на Западе тоже капитализм, то же самое. Ну это конечно, это конечно, понятно. Просто сейчас ты начинаешь объяснять, что если ты там, как говорится, видел вывеску или слышал что-то и не заходил за, за кулисы, ты это не можешь об этом рассуждать. У вас mm -hmm. же безработица же есть в том местности? это Да, конечно, конечно есть. Бомжи? Бомжи, да. То есть нарком... наркоманы количество большое. Ну да, я, я наркоман, так что, не, я шучу, конечно. Ну да, да, есть, есть. Травку куришь, наверное, ну понятно. Ну, травка иногда бывает, да, но не часто. хорошо <смех> на этом хотя бы. Сдался. Сдался. <смех> не, мне больше <смех> нравится <смех> пухать, чувство <слова. смех> Ясно. Ну ладно, мы хоть об... ну, ладно, над этим, этом, давай, мы давай. над этим хоть и смеемся, но я тебе могу сказать одно то что мы... советский период это единицы, если кто, там трава или еще что-либо. Единицы таких были. Вот. Интересно. Ну, там трудно было, извиняюсь, выражение, будем живать, потому что тебя тоже вылавливали, сначала милицию определяли, чтобы выяснить, кто есть ты если ты находишься в невменяемом состоянии, тебя вытрезвитель сначала у тебя дадут отоспаться, потом тебя пролечат, прокапывают, все это бесплатно, никаких денег тебе не возьмут, просто единственность тебя приведут в норму, потом, естественно, тебя спросят, откуда ты, где, вообще, то есть, откуда ты прибудился. Если ты занимаешься бродяжничеством, но ну, это уже, соответственно, у нас, по-моему, Еврос не ошибаюсь, тоже статья была за это дело. Ну Или да, это... да, там что-то было. Я подробности не скажу, но дело в том, что Нет. фактически таких людей стране не было. Вот тот же самый... Фактически не было, я не помню, что у нас, по мере. Бы... Я тоже родился в Советском Союзе, учился. Вот смотри. Учебу перешел в этот Сейчас. Годах. Пример. Ну, давай. Пример. Вот был такой Бродский. так. Ему как раз ставилась вот такая статья о том, что он не работал. Вот. На чего жил, как жил, короче, вплоть до того, что, по-моему, кто он там, сторожем, что ли, его втыкали, устраивали. Вот. нравился ему, не нравился то, то есть, система была построена на то, чтобы лодыри не было Чтобы бездельников не было Если ты, скажем, пришел там с армией, Там как-то еще после какого-либо Уволился с одной работы И в течение месяца никуда не устроился, так К тебе придет участковый и скажет Так, а почему больше нигде не работаешь? Участковый милиционер вот, и дальше тебе дает определенный срок, там, две недели или сколько-то, чтобы ты устроился. Если ты не устраиваешься, значит, он тебя устраивает, как говорится, добровольно-принудительно. То есть, вот, идешь туда, на то предприятие, там тебя примут, кем, это уже, как говорится, раз ты не захотел устраиваться, это меня уже не волнует, кем ты, хоть, так сказать, дворником, хоть, там так сказать, грузчиком, хоть лопатой крути-верти, я не знаю, кто ты, что ты. Вот. У тебя вот есть возможность, иди. Если ты не устроишься, короче, тебе будет еще хуже. Все. Вот так вот эта схема работала. Вот. Поэтому... Ну, то есть, если ты не устраиваешься, то тебя, соответственно, уже за решетку, потому что у нас такая система была. Дело в том, что человек, когда рождается, он ни за что не платит. Да. Вообще. То есть бесплатно рождаешься то есть тебе государство обеспечивает медицинскую помощь. То есть... Первое, самое совершенно самое не платят, совершенно не платили. Вот. И потом ты растешь, тебя, соответственно, со... ясли для грудничков, это все тоже государственный счет, mm -hmm. потом детский сад это уже постарше, потом уже школа, техникум, институт, туда, куда тебе мозгов хватает поступить, ты поступаешь, учишься бесплатно, все без проблем, получаешь распределение после тех... техники, института, техникум, не знаю, вот с института было распределение что ты 5 лет должен отработать на том предприятии, куда пошлюшь, для получения опыта по специальности, чтобы ты не растерял эти знания, которые ты mm -hmm. получил в институте. И когда ты там приезжаешь по направлению, так тебе гарантирована, как говорится, крыша, зарплата, то есть место работы. Вот Если ты женатый, значит, ты можешь получить... Там ясли для ребенка Детскую поликлинику То есть спокойно туда таскать Все это на учете ты будешь Опять же, это, за это ты ничего не платишь За ясли там максимум Сколько ты там получаешь 200 рублей в месяц зарплаты Это нормальная зарплата В среднем 200-220 Подожди Ты максимум да, заплатишь за эти ясли Ну там рублей 8 что ли За квартиру там Двухкомнатную, трехкомнатную в месяц оплата была ЖКХ, вот, но она составляла в пределах 10 рублей. Ну, вот смотри, какие возможности были тогда. Причем О, дальше. я Если ты... мысль закончил тоже, смотри. Я... Дело в том, Давай. что вот, вот это все, оно обеспечивалось тем самым, что каждый член общества должен работать был. То есть нет не ядец, он должен быть, не бездельник. То есть мы трудились для самих же себя грубо говоря, обеспечивая себе все это. Если ты не работаешь, ты просто пытаешься изнять выражение современным языком на халяву, пользоваться благами общества, не внося ему ничего взамен. Понятно мысль? Да, но у меня есть вопрос. Еще какой вопрос? Ну, если все было круто, да, тебе дали, давали работу, ты ничего не должен был плетить. Короче, а что случилось вообще? Почему больше нету коммунизма? Что вообще случилось? Значит, так, а коммунизма и не было, туда. собственно говоря. Был социализм, да, прости социализм, и коммунизм, социализм. Ну, ну смотри, что? дело в том, что, что случилось? у нас история же, она очень длинная, собственно говоря, вот это событие. Советский Союз был уже 70 лет, если ты в курсе, да? Ну да, я в курсе. Ну вот, после определенного исторического периода, я что не буду усильно углубляться, постараюсь вкратце, mm -hmm. произошли веяния, что вот люди, мы должны. Вот почему ты говоришь, что политика грязное дело, да? Этого современные капиталисты внушают людям такую вещь. Потому что политика это управление. Это слово управление управление страной. Грубо говоря, управление компанией. Ну, да, это да. Но я потом я тебе скажу, почему я говорю, что политика это грязное дело. Ну, это понятно. Вот, с твоей точки зрения. Я почему-то отмечаю отдаляться, потому что она как раз в этом корень не заключается. Почему все развалилось? Потому что люди, когда они построили страну, которая начала функционировать, то, говоря, они вложили труд весь свой, да, это. Прошло одно поколение, которое на этом работало. А и появились, я не знаю, может даже не уходили, некоторые элементы, которые хотели как раз вот, э, получить больше, чем остальные от этой системы. То есть всегда быть наверху. То есть, управлять. -то, получать какие-то какие этого ништяки. А ну как плохо, ну ты извини, но мы говорим про честное распределение или как... Не, ну, если, например, человек хочет больше работать и хочет, например, больше зарабатывать. В чем проблема? Нет, То, а, если меньше, а он нет... хочет меньше работать, но больше зарабатывать. Как тут? Не, ну, если, например, я, я не знаю, я хорошо умею работать в компьютере, например. Я акер. Давай так скажем. И я на самом деле умею работать. А я хочу больше денег за, эм, получать. Ну ладно, я не говорю а деньги, потому, что денег... Не-не, прости, э, но я не могу, потому что э, мне. Э, как ее зовут? Э, потому что у меня нет возможности. Потому что я никак не могу, потому что. Просто где я живу, в моем стране, это невозможно. Э, ну и как? Что мне делать? Вот, я тебе я даже. Покажу, могу, зарабатывать, но не могу. Ну? Понятно, да это самое. Но дело в том, что в той стране, которая у нас была. У нас уже существовала партия, так, это коммунистическая, КПСС называется, Коммунистическая партия Советского Союза переводится. Да. Ну, вот. Естественно, члены этой партии, они постепенно начали отделяться от э, народа, грубо говоря. Партия отделилась, то, это превратилась в такой орган, э, который так, закухливался в самих себя. И начал порождать, э, говорится, стремление к людей к карьеризму, то есть стремиться вот, забраться туда всеми правдами и неправдами и получать какие-то плюшки от этого. Ну, То есть там, например, там личная машина тебя возит, вот, какая-то дача тебе выдается, у которой обычного гражданина такой же дачи может не было в каком-нибудь районе хорошем ну и так далее. Но дело в том, что если это подразумевалось за то, что ты работаешь, действительно пользу приносишь, то потом это начало разворачиваться в другую сторону, что люди те, которые должны были работать на благо страны, они начали работать на себя. И хотели себе больше преференций. И таких людей больше стало. И, естественно, они не просто так там сидели и хотели, они предпринимали определенные шаги. Они разворачивали постепенно экономику страны, внося в нее э, изменения которые переводили социалистическую экономику на капиталистический ваз. То есть элементы капитализма, рынка, рентабельность, вот это вот. Когда предприятие отчитывается, например, по выпуску продукции, не по плану, сколько они должны. И план, то есть считался не в единицах по спросу, предложению, как там, я не знаю, забыл, чуть-чуть сегодня соображает вечером, вот. а по рентабельности, то есть по прибыли, по выручке, по деньгам. И тут открывается поле для махинаций различных. И поэтому появились кооперативные магазинчики, которые стали химичить продукцию, которая выходила из этого предприятия. То есть, как получается, предприятие выпустило продукцию, директор, там же сеть магазина была государственных, вот, должна была получить определенный товар. Но оно, товар туда не пришел. Директор этого, этой сети этот товар перенаправил в кооперативные магазины, а отчитался государству деньгами. Просто деньги отдал, которые этот товар стоит. У нас была фиксированная цена всегда, например, если стоил предмет какой-то определенной сумма, Эта сумма была пробита, если это хост товар, то есть на нем прям выбита была. То есть цена то есть на металлический, на замке было рубль там 10 копеек. Хлеб всегда все знали, сколько стоил. Он в свое время стоил практически чуть ли не все 70 лет одинаковую почти сумму. Ну, я шучу, конечно, но очень долгий долг долг период. Вот. Поэтому фиксированная сумма, это всегда уходило в бюджет, скажем так, государства. А в кооперативе товар продавался с определенной оценкой, потому что кооператив считался, что это люди, которые производят товары, и они как бы, имеют право какую-то свою цену небольшую назначать. Я не помню точно всех вот этих э, расценок, как они начислялись, это надо смотреть. Но факт то, что он там продавался дороже. Не сильно много, но накручивали они. И естественно, вот эту разницу между забранным у государства товаром и проданным его потреблению, она откладывалась в этих карманах. И со временем она постепенно-постепенно вот эти люди получали больше черной, скажем так, наличности, которую потратить нельзя было. У нас нельзя было купить дворцы, яхты, там, гольф-клубы, еще там что-нибудь такое. Бизнесный, движку лишнюю. Это бы сразу проявлялось. А у нас была служба очень такая крутая, ОБХСС называлась. Ее боялись больше, чем уголовку. Вот, это... Да-да, это у нас отдел борьбы с... С хищениями, с хищениями, социалистической собственности. Вот. Вот. То есть они, это, там серьезные если сумма превышала определенный порог, тебе можно было ее расстрелять даже. Вот. Ну, да, ну... вот. Поэтому эти люди хотели... Давай. Я тебя слушаю. Я думаю, Юр что-то говорит. Нет, вот. нет. И... Говори. Так. И вот это... Да, давай пусть и парень тоже что-то говорит. Ну давай, так, короче, тебе так. понятно приблизительно, как эта система про это, про это, трансформируется. Вопросы есть в данный момент? Не, э, вопросы. Ну, все понятно, конечно. Э, спасибо, что ты мне объяснил, но пока вопросы нет. Вопросы нету. Просто я не хочу жить, типа, в страну, которая, например, я что-то умею делать. И по-любому я никак типа никак не смогу, просто очень много денег зарабатывать, потому что у меня Смотри, нет... я тебе поясню, почему тебе это не нужно. Подожди, подожди, Родион, а что именно ты умеешь делать? Давай, как... Не, например, я, я вообще, я лично ничего не умею делать. Например, человек, который умеет делать. Вот так скажем. Гипотетически, я понял. А, ипоте... да, вот. Ну смотри, давай закончим тему того, что я рассказывал. Ну, то есть, соответственно, в 90-х годах вот это союз, э, скажем так, членов партии и вот этих, э, скажем так, людей, у которых есть излишние деньги, которые нельзя было потратить, они решили все-таки развернуть страну в капитализм, чтобы прихапать себе заводы, пароходы, газеты, если можно выражаться, и, и сделать себе это частным, и стричь с этого прибыль. Что они сейчас успешно эти 30 лет делают? Вот. Естественно, людям на уши начали вешать лапшу, что вот на Западе оно, там, начали фильмы какие-то транслировать. Естественно, как э, Юрий сказал, что у нас что, привозили всякие вещички заграничные или хвастались. Вот он там японский магнитофон, вот там шубка какая-то, еще что то Ну, какие-то вот финские костюмы спортивные и так далее. В общем, начали внушать. И люди, они сами по себе постепенно, это, это же не один говорю, вот это все дело это десятилетия, два может даже десятилетия происходило так называемое есть знаешь такой термин это мещанство нет первый раз такое слышу ну он по-русски говоря страсть к вещам Обрастать вещами и этим говорится mm -hmm. богатство если вещами то есть как бы а ну это вот, богатые вещи ну не знаю типа... ну что я, богатый стремление или... а что за богатая короче да а, да у богатых тя тяга богатства ладно то есть у тебя должно все по-крутому обставлено быть, чтобы соседи завидовали тебе, грубо говоря. А, ну-ну-ну, да-да-да, я понял, я понял, да, да. И вот это все дело приживалось постепенно, и оно, говоря, когда произошли 90-е, оно как раз и э, оформилось именно таким способом через пропаганду вот этого мещанства. И плюс еще они начали делать искусственный дефицит. Это когда товар э, начал пропадать с прилавков. Хотя производство, все, производство работало. Но по каким-то причинам э, товар не попадал на прилавки магазинов. И объясняли, что это неэффективный способ хозяйства. Вот Советский Союз совет себя исчерпал, вот плановая экономика не может уже, не справляется. Нам нужен эффективный хозяин. Нам нужен рынок. Рынок нам поможет. Он разрулит и даст нам много дешевого, хорошего, качественного товара. Вот такие воздухи были. А еще... У нас начали нагнетать всякие, типа, что у нас нет свободы слова, вот нам надо, надо свободы слова, чтобы все, каждый мог... Ну, не только сказать, что вот Советский Союз, там нельзя же говорить, что это плохо. это ну, как пропаганда советская, она... Она и была, кстати, советская пропаганда. Ее даже специально, может быть, делали к концу э жизни Советского Союза более такой гипертрофированный Может быть, именно с этой целью, чтобы потом это же дело оплевывалось. И вот, и соответственно, а мы сейчас дадим вам свободу слова, будете говорить, что вам не нравится, и, соответственно, у нас будет плюрализм мнений, как говорил Горбачев, вот и так далее. Мы все вместе придем к единому консенсусу, то есть соглашение, лишь соглашение. Да, но, ну, да, да я понял, но для меня все, все равно коммунизм никогда не может существовать, потому что люди просто глупые. То есть люди хотят, типа, новый телефон. Всякая такая фигня, Слушай, слушай, подожди, подожди. Давай так. с друзьями, вот почему. Ясно. Давай так. Тебя вообще, как бы, вот, у тебя псевдоним Монако-тоста-54, так? Да. Ладно, Монако. Значит, послушай. Тогда это было можно. Это все было можно. При желании ну, да, да. можно было, что называется, и заработать, и, как говорится, потратить. Потому что магнитофонов, что ли, не было? Были. Переносные, или там, кассетные, или бобинные. Ну, тогда э, тот уровень техники был. Э, так сказать, проигрывателей, что ли, не было? Были. Если ты хотел сверхмодно, вот как раз погоня за модой, пожалуйста, но в магазине, когда, так сказать, завозили сверхмодную обувь, например, у меня перед глазами до сих пор этот пример чехословацкая обувь была отличная, вот э, фабрика Цеба привозили. Так считай столько было привезено, это модные такие ботинки мужские были, астроносы, скошенный каблучок такой, вот. Но вот если все ходят в модных ботинках, разве это мода? Нет, конечно. Вот, об этом и речь. То есть, Это шарпотреб. То есть получается, что вот так, вот так вот государство могло обеспечить, оно так работало. Вот э, Принцип этот работал вполне. Но дело в том, что вот, вот такие, такой подход к моде, он, как говорится, моду эту долбил только так. Все, ее не было. Она была по большому счету никому. Поэтому когда те же самые всякие там Высоцкие или еще кто-либо привозили какое-либо барахло и показывались там на передаче кинопанорам ну весь в джинсовых так сказать в джинсовой одежде ну mm -hmm. вот это вот так сказать уже как говорится все смотрели или так сказать значительную часть смотрели и облизывались я тоже хочу вот эта вот часть мещанства она постепенно-постепенно расширялась но по большому счету ну нафиг это не надо было потом государство глядя на все на это в начале 80-х, например закупило большой объем джинсовой ткани причем тогда вранглеровская тряпочка была одна структура так сказать елочкой что называется была а другая вот линеечкой вот джинсовка вот и если например я тогда ну я не один но джинс я шил Понимаешь? А, ну да, я понимаю, я понимаю. Проблем не было в этом отношении. Вот Джинсы моего я Моего бати был были Джинсы эти Лива Страуши, что ли называть. Я из них еще успел шорты сделать. <laughs> так что при желании ты мог и на это и на то и на десятое заработать. Но дело вот в чем: при сегодняшней, так сказать, при сегодняшнем росте цен и, так сказать, у тебя в Италии и у нас в Российской Федерации Погоня за, так сказать, за толстым, более толстым кошельком, за более большой зарплатой, за большими деньгами, приводит к тому, что в этой системе, ну, как тебе сказать, вот сейчас зарплата, там, скажем, по нашей области 30 тысяч это нормально. Это нормально, это даже очень хорошо, но образно выражаясь, получается такая вещь. Вот я в 90-е годы, когда жил, когда началась вот эта инфляция, повышение всего и вся, зарплата там от 200 стали 400, потом 2000, потом там 20 тысяч и так далее. В результате они доходили до 200 тысяч, до 500 тысяч. То есть, Ну все стали миллионерами. Ну все. Так вот, в этом случае одновременно и товары тоже повышались в цене. Понимаешь, в чем дело? Понятно. То есть это понятно. по кругу это бесполезный погонь. Вот когда там в каком там 20-х годах Германия, вот, у них там кризис, так что утром получил, как говорится, деньги. Сразу беги их отоваривай. Иначе вечером все будет в два раза дороже. Да, да, да, понятно, понятно. Понимаешь? Это на Трядском называется инфляционная. Не знаю, на русском. Инфляция, да, все правильно. Инфляция, вот. Вот. Это, это экономический термин. Да Однокоренной поэтому. Угу. Угу. Нет проблем. Ну, я, простите, я, конечно, не знаю, некоторые прям такие не знаю, такие слова, прям сложные, типа экономики, такие, потому что вообще, я, я вообще дажу в Италии, я, я на эту тему никогда ни с кем не разговариваю на, на русском. Так что не У -у. знаю, наверное, некоторые слова такие сложные по. Ну, мы это понимаем. Экономии, не волнуйся, подскажем. Мы понимаем. А, ну, Если да. что, мы можем и научить, не переживай. Отлично, неплохо. Интересно. Вот. А теперь послушай а, меня. Что? Послушай меня. Вот представь себе. Да, я вот на все на это смотрю. Экономически, как минимум. Именно вот с, с такой позиции. Что то, что капитализм, то, что рынок, это неправильно. В принципе, ты почти то же самое сказал. О том, что... Ну, не совсем. Почти, да. Да. Почти, почти. Вот. Значит, ставит вопрос. Вот представь себе если я работал в банке okay. э, мне давали э, деньги в управлении восьмизначные цифры mm -hmm. я делал на эти деньги 70 процентов чистой прибыли да да мои коллеги делали по 100 процентов чистой прибыли по 100 да хорошо вот то есть смысл получается один понимаешь куда этот процесс идет я и тогда понимал это, так сказать, было давно уже. Вот, и сейчас я понимаю, куда все это ведет. Это ведет в любом случае. Бьет по мне, по моему кошельку. И как бы человек, так сказать, ниже среднего уровня в этой пирамидке, так сказать, системы не находился, наверх он может подвинуть только же в одном случае, если он кого-то выше себя оттуда, так сказать, спихнет. Там и так плотно все. Там друг, а -а -а, друг за дружку держатся. Я понял, ты о чем. Я понял. Да, да, это правда, это правда. Это система. Я... Да, да, я знаю. Это, это система капитализма. Да, но это правда. Мне это тоже не нравится, так что. Ну вот и делай Слушайте, выводы. Вот, вот, я согласен. То ли мы даем возможность всем включить мозги, заниматься наукой, развивать промышленность и в результате быть независимым, независимой страной, какой был как раз Советский Союз. У -у -у. То ли. Сейчас куда ни плюнь, я про Российскую Федерацию. Своей авиации нет. Боинги, Аэрбасы. Понимаешь? А то у нас что было? Якулево. то есть самолеты э, конструкции Яковлева, самолеты конструкции Туполева, э, Месищев, э, Ильюшин, кто там, Антонов. То есть, в принципе, вот четыре... Модели, фактически, которые гражданскую, так сказать, гражданскую авиацию делали. Ну, там и гражданские, и военные. И что, так да, сказать, да. какие успехи за все эти годы, за все эти, там, считай, 40 лет? А, авиационный завод, который делал Яколевские машины, Як-40, Як-42, и в то же время там делали ä, истребители палубные вертикального взлета Як-38. Завод, завода этого нет. Все. Его сравняли с землей. Там половина пуст пустырь уже. Был тракторный завод, сталинградский тракторный. То есть, когда в Сталинграде обороняли его от э, немецко-фашистских войск, вот, за него держались, его защищали, в то же время там и танки ремонтировали, во время, так сказать, под, под обстрелом. Этот завод тоже уничтожен. Вот там, где я живу, завод делал. Он во время войны делал эти самые снаряды для «Катюш». Потом часы. В советское время уже. В послевоенное время. Вот. В 70-е, 80-е годы. Часы сделали. Часы делали, ну, хорошие, нормальные. Вот. Этого завода тоже нет. Да масса. Вот у нас была фабрика швейная. Красная звезда. Для французов пальто шило. Заказы были. Это уже, вот, так сказать, в 80-х годах. То есть... Качественно, надежно и э, нормально. Этого завода, этой фабрики тоже нет. Была фабрика, там, шоколадная фабрика. Ее тоже сегодня, сегодня нет, просто-напросто потому, что, как говорится, ее продали. Настливы там... выкупила. Сладкую а глину что? делают. Все. О чем речь? Вот это и есть зависимость страны. Так вот, для того, чтобы страна была независима, для этого страна должна уметь делать достаточно много, все самостоятельно. Вот я для примера тоже тебе назову, я живу в достаточно маленьком городке, то есть провинциальный город, тут где-то сейчас ну, порядка 80-90 тысяч людей проживает. Вот в нашем городе были такие предприятия, как вот та же швейная фабрика, кошковая интерейная фабрика, то есть делала перчатки, сумочки, кошельки и все такое. Это тяжелое машиностроение, завод был, там радиаторы делают для техники, потом еще один завод был, я не помню, что там было тоже машиностроительный, потом ликвероводочный завод был, спиртзавод. Этих, этих заводов человек причлели уже нету. То есть это на таком маленьком городке было такое количество. Плюс еще нефтянка, конечно, нефть качает вот у нас здесь. Это, это единственное, что у нас сохранилось, можно сказать. Остальное И, все. То есть мы сейчас живем за счет каких этих ресурсов. Понятно. У меня есть другой вопрос такой. Ну, это, конечно, совсем другой вопрос. Это просто так, это просто интересно. Ваше мнение... Вообще... Не знаю, если я это могу сказать на самом деле. Просто мне интересно. Эм, ваше мнение о нацизме. Отрицательное. Очень. Mm. Хорошо. Хорошо. А ты сам по этому слово как смотришь, если тебе такой вопрос это заинтересовал? Своя точка зрения расскажи, да. еще раз ты как-то логуешь. Прости еще раз. Твоя точка зрения на этот же вопрос. Как ты считаешь, хорошо это или плохо? Нацизм? Да. А, ну. Ну, я считаю, что это плохо. Ну, а что смеешь, что то Я смеюсь, потому что в Италии я не шучу. Это я серьезно говорю. Ну, не все, конечно, но очень много людей. Ну, короче, если. Не такое течение, да? Да, есть люди, но ну, их немного, конечно, но думают, ну, есть такие люди, которые думают, что нацизмят, а, это крутое дело. Фашизм, нацизм. Ну, бля, Вы сами понимаете, Италия, Бенинград, да, да, да. и ничего так, фашизм. Да, да, Ну, это не удивительно, потому что капитал всегда опирался на вот эту вот систему. Он не выходит в итоге. Любой капитал, он рано или поздно выходит на фашизм. И ни одна страна не будет исключением, потому что это ну, закон такой есть, грубо говоря, капитализма, что он, рано или поздно он прирождается в фашизм. У нас просто это время... свое время разбилось в Советский Союз, когда они объединились и пытались его сквернуть. Фашизм получил по зубам очень сильно. И поэтому ему пришлось на время спрятаться. Естественно, ни в, ни в одной стране он окончательно не исчез, в том числе и в Германии. Вот. Так что у нас тоже будет нацизм? Да не сомневался даже. У, у нас своих хватает тоже, людей, которые национально, так сказать... Озабочены. Озабочены, точно, правильно ты выразился. Вот. У нас в свое время скинхеды ходили, сейчас просто что-то потише стало с этим делом, я не знаю, там их официально прижучили, или они сами по себе куда-то исчезли, пере переформатировались. Некоторые партии э, у нас, э, типа ЛДПР, тоже повесточку национального, так сказать, самосознания имеют, mm -hmm. пусть не столь радикально и открыто, скажем так, как ссылаясь у вас а на Муссолини и так далее, но тем не менее. Это специально подогревается правящим классом, чтобы оно выстрелило в нужный момент, чтобы на это можно было опереться. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну понятно, вопрос ну, интересный. Ну смотри, давай тогда уж, и коль европейская тема еще пошла, у вас же как по поводу сейчас вот этой модной, так сказать, повесточки э, гендерной, скажем так? Сильно у вас она развивается, эту тему, педалируется? Гендерная? То есть ты имеешь в виду типа геи, лесбиянки, все такое? Ну да, типа того. Да, окей, окей. Типа ЛГБТ, мне кажется, это называется, да? Да. А ну, ну? Э, ну, конечно, у нас в Италии, я, я говорю в Италии, ну во всей Европе, конечно, не только в Италии, Естественно. Ну, по эту тему я могу сказать, что типа да, мы, это, мы очень много об этом разговариваем. Потому что в Европе есть такое, есть такое, можно так сказать, у всех такое мнение, что -гей это, это норма. Это, ну, если у нас конечно, пропаганда на эту тему. Вот. Большая пропаганда. Понятно. Хорошо. А есть люди, которые проти против этой темы? Ну, конечно, есть. Но их очень мало. Да, то есть до достаточно крупные группировки и с той стороны, и с этой, правильно? Да, да, правильно. Вот. А на религи религиозной теме у вас как, столкновения нет, у вас как бы все дружно живут, или все равно есть какие-то конфронтации? Ну, конечно, есть столкновения. Не-не-не, конечно, со... есть столкновения вот конечно есть ну потому что есть такая короче фишка что типа есть те которые верят которые не верят что тебе типа, говорят да вы верите то ну те которые верят они против геев все такое а потом вот так короче пропаганда тоже есть так секундочку да, я думал спросить если хоть с одной стороны этого противостояния гомосеки, потому что одни хотят пропагандировать гомосексуализм, другие хотят запретить пропаганду, а хоть с какой-нибудь стороны сами-то геи есть, и вопрос обсуждается, или все без них решили? Все без них решили, так скажем. Почему-то я так и думал, к сожалению. Вот, вот видишь, странно, да, неожиданно. Да. Вот, вот и смотри, вот ты получаешь как раз вот этот вот набор, да, национализм, национальность, потом гендерное, значит, вот это противостояние, без разбора самих этих гендеров, потом религиозное противостояние, то есть... Нет, я тебе просто... могу сказать, не простите, простите, на эту тему у меня, конечно, есть мое мнение. Я могу тебе сказать, я не против тех, которые, типа, геи, мне вообще пофиг, на самом деле. Нет, я тебе Но... не про это говорю. Да, да, нет, нет, стой, подожди, подожди. Но... Просто пропа пропагандировать вот это всегда, часто, мне это, ну, мне это уже бесит, это понимаешь, короче. Вот, вот видишь, в чем дело? Как я раз... про это говорю. Правильно. Вот, а я, я тебе говорю то, что вот этот набор, вот этот, который мы с тобой перечислили, оно как раз, это инструмент в руках вот этих так вот. гендерное противостояние, это когда рассказывают, что мужики лучше бабы, или бабы лучше мужиков. А, это, типа, блин, а, типа ориентация, вот. Ну, ориентация, да, да, да. Да, да не суть важно. Я ему просто объясняю, что общество да. капитализма специально рассваивает общество, делает различные, то есть однородным, чтобы оно было, чтобы оно между собой не смешивалось, не приходило к одному знаменателю, не озвучивало от нее те же проблемы. А искусственно созданные проблемы обществу не дают ему, как говорится, объединиться по большой проблемы. Как раз как ты говоришь, их бесит цены, их бесит вот это вот какая-то. Но объединиться они не могут, потому что между собой они конфликтуют постоянно. И вот это да, вариво, оно идет постоянно. Вот это вот на этом и стоит капитализм. Ну, конечно. Человек не знает, я ему объясняю просто. Да, раз сюда пришел, значит, уже что-то знает. Ну... Но он из Италии. Ну, можем так сказать, некоторые слова... Да, я знаю, конечно, я учил историю, конечно, но я, наверное, не знаю некоторые слова прям на русском. такие. Прям, типа... Я как раз... Макарошки только что. Макарошки? О, это вкусно. Пицца, паста, мафия. Коза-Ностра. Коза-Ностра, Андранга, Такомора, Расага Куронунита. У, у, у нас много Главное, чего. Главное, вместо кванта Коста не скажи Коза-Ностра. Коза-Ностра. Ну, наша история, кстати. Вот, а ты говоришь, политикой не занимаешься. Орешка все. Важно в культуру человеческую, то есть всей человеческой цивилизации хоть как-то погружаться. Все народы чем-то отличились. конечно. Так, ну ладно, Монако. Да. Ты сегодня много чего услышал. Да, да, да. Так что... Мы не гоним тебя, так? Ну давай. Ты перевари все это в голове и еще раз заходи когда передумаешь продумаешь. Да, да, конечно конечно не могу и, ну, еще мне, раз что то мне пора так что понятно а у нас да? через полчаса передача будет а окей ладно ладно угу. давай угу. давай пока еще пока да? конечно пока, -пока.